Друзья, всем привет! С вами я, Любомир Борода и маленький проказник Джерри. Сегодня мы с Джерри расскажем, как сплести поводок из паракорда. Поводок в нашем случае привелся для Джерри. Да, Джерри? А вот, собственно, и сам поводок. Ну, для начала я купил вот такой вот карабин. Какой-то тут колор. Вот. Открывается он вот таким вот образом. Очень удобный. И мне понравилось ну, его такой нестандартный так сказать, нестандартный вид. Вот, и держит хорошо на пружине. Купил карабин, потом взял регулируемый шакл, который ставлю себе на браслеты, для того, чтобы ручку у поводка можно было прицепить, можно было отцепить, ну, собственно, поменять, может быть, на какой-то другой поводок. Если раньше я делал поводки из другого плетения, я делал такую змейку, достаточно уплотненную, чтобы он не растягивался, чтобы он крепко держал, то в этом случае для своего Джерри я решил сделать вот таким плетением, как я плету ланьярды. У меня есть видеоролик, как плести ланьярд из паракорда. Вот, даю на него ссылочку, посмотрите, чтобы не учить вас заново. Вот, ну и, собственно, думаю, что собачка маленькая, тянуть сильно не будет, и сделал такой вот таким вот плетением вот и удивился то что оказывается держит то он очень хорошо и даже мой пес он тянет достаточно сильный ну и собственно получился достаточно плотный классный э, поводок который можно делать даже для более крупных собак то есть он видите я его тяну и он э, собственно ну, выглядит прекрасно вот что нам нужно как плести я Покажу совсем чуть-чуть и расскажу, сколько материала я взял. А подробно уже об этом плетении, ну, я отошлю вас к тому ролику. Все-таки там все подробно и понятно. Наверное, для самых ленивых, кто не захочет переходить по ссылке ⁇ Учиться по тому ролику ⁇ я покажу, как я плел основную часть нашего поводка, какое это было плетение. Вот. Для этого нужен вот такой вот инструмент. У меня он из трубы трубки от пылесоса и двух вот таких вот штук вот намотанной изоленты чтобы было удобно можно сделать как-нибудь иначе главное чтобы у вас был такой вот цилиндрик с промежутком внутри вот и с такими вот креплениями вы берете паракорд из которого будете плести и хвостик паракорда к которому потом будет цепляться карабин или завязываться пропускаете сюда вот вниз вот соответственно Оставляете какой-то запас для того, чтобы у вас была возможность сделать петлю, сделать узел и прочие пироги. Дальше вы обматываете этот штырь вот таким образом, а далее вот так. Как будто бы восьмерочка у вас получилась. Далее проходите уже по кругу. Держите в натяжку. И вот эту вот сторону, нижний, нижний виток. Вы как бы снимаете и закидываете сюда наверх, и здесь тянете вниз. Вот, чуть-чуть подтянули, у вас получилось вот так. И далее с этой стороны вы также накидываете моток на... наверх, держите в натяжечку, и нижний виточек снимаете и перекидываете через вас штырек. И опять же снизу здесь подтягиваете. Получается так. Вот они уходят вниз. Далее. Опять крутите сюда. Нижнюю часть снимаете. И перекидываете наверх. Подтягиваете. Тут перекручиваете. Опять нижнюю часть снимаем. Верхнюю держим. Перекидываем наверх, опять крутим, нижнюю часть снимаем и перекидываем опять же наверх. Кому удобно, можете пользоваться каким-либо крючком, я приспособился это делать пальцами. Вот, в итоге у вас получается вот оно, плетение. И так далее вы делаете, делаете, делаете и получаете вот такую вот косичку. А Мой поводок получился длиной полтора метра. Можно сделать больше, можно сделать меньше. Как рассчитать длину вот этого вот шнура? В таком плетении примерно рассчитываете 10 сантиметров готового шнура сплетенного поводка. Примерно вам надо около метра паракорда Вот, соответственно, на полтора метра Надо 15 метров паракорда Но это все так округлено Может быть чуть-чуть меньше вот. Собственно, с этим мы разобрались Плетем мы такой вот длинный шнурок Ланьярд, поводок А потом нам надо прицепить к нему карабин И, собственно, ручку вот. Что делал я, я вам сейчас покажу Тут у меня обычное плетение кобра Кобра... Не двойная, а самая стандартная. Собственно, я растянул на длину где-то 35 сантиметров свой станок и на на на натянул паракорд и оплел его кобры. Как привести к кобру? Я даю тоже ссылочку вам вот здесь, вот ну, под роликом, и вот сейчас подсказка всплывет. Как привести обычную стандартную кобру. То, собственно тут нету никаких хитростей. Вот, с одной стороны зацепил шакал, с другой стороны э, зацепил э, там штыречек, чтобы э, натянуть паракорд, обмотал его и все. А далее, вот, чтобы сделать вот такую вот э, штуку, чтобы э, это плотно держалось, я просто ну, как, сложил их две вместе и вот здесь вот, по кругу э, немножечко воспользовался иглой. И, так сказать, остатками паракорда просто прошил это а, здесь и зацепил еще через шакал, ну, чтобы это было достаточно крепко. Вот. Тут нет какого-то специального прям супер рисунка, просто а, иголочкой проведите так, чтобы у вас это плотно держалось, ну, и более-менее симпатично выглядело. Далее. А, как я прикрепил с этой стороны? С этой стороны, соответственно, вы знаете, что при этом плетении у вас а, выходит только одна жила паракорда вот и для того чтобы это все-таки держало и держало неплохо нам э, нужно какое-то усиление а в э, регулируемом шакле вот в этой вот панельки собственно есть большая дырочка я провел его через нее вывел сюда завязал узел вот узел может быть разный, можете бриллианты сделать или еще какой-то вот и у вас получилась просто одинарная петля вот такая э, в, которая была Выходила, собственно, вот отсюда. Вот. Далее э, остаток, э, ну, хвостик, да, я завел вот сюда, опять же с помощью иглы. Обрезал его и оплавил. Но, так как на такую петлю, ну, я побоялся рассчитывать, потому что вроде у меня э, крепкий такой поводок, и тут просто будет двойная петля, которая еще и может от трения туда-сюда перетереться. Какой бы паракорд не был Но если мы его будем постоянно туда-сюда тереть Он все равно постепенно Разлохматится, размочается Я просто взял маленький кусочек э, Паракорда Завел его опять же сюда Вот еще раз И обычным опять же протянем кобры Просто прошелся по вот этой вот нашей петле Вот, можно пройти еще дальше Вот здесь я сделал Вот таким образом Вот И опять же тут э, Как э, вам за можно провести до конца, пройтись еще назад, чтобы у вас была дабл какая-то кобра. Ну, собственно, с таким усилением, тут уже, смотрите, тут уже а, два витка паракорда, один а, оплетает, второй. Ну и тут соединение будет намного мощнее, и оно здесь уже не перетрется. Вот, и тут она идет в два раза, то есть нагрузки на... А, Одну жилу паракорда, которая у нас была изначально, ее уже нет. Потому что она здесь выходит от узла и здесь держится. Ну, а здесь, вот собственно, две жилы, которые держат достаточно прочно. Вот. Что я сделал с другой стороны? Приблизительно все то же самое. Здесь я сделал такую же петлю. Вот. Здесь сделал узел. Узел вот такого плана сейчас я вам покажу. Знаете, такой один из из рыбацких когда мы просто делаем несколько витков такого вот плана да а потом сейчас было более понять вот делаем несколько витков а потом просто в вот сюда просовываем все это дело и затягиваем ну чтобы получилось у нас вот такая вот мощная херь вот вот такой узел вы можете в принципе перемотать поставить на паузу там понятно как его делать ну достаточно просто чтобы э, заострять на это внимание вот здесь я сделал такой узел поставил бусинку который вот мне нравилось и для того чтобы здесь опять же не было какой-то просто петли как в этом случае чтобы ничего не перетиралось, я также взял э, небольшой отрез просто завел его вот таким вот образом Вот так вот. Пропустил нашу ту петлю, оставил ее здесь посередине и промотал по ней обычную кобру. Обычную стандартную кобру. Вот. И получилось у меня вот так. Вот. В итоге мы имеем классный, прикольный э -э, поводок для собаки. Собаке он очень нравится, она его даже грызет как игрушку. Времени на все вот это дело у меня ушло, ну, максимум часа полтора. Вот. Собака довольна, я доволен, выглядит прикольно. Вот. И, собственно, это я вам показал основы, как можно сделать э, поводок. Если у вас есть какие-то там комментарии, предложения, замечания, либо вопросы, вы оставляйте их в комментариях к этому ролику, ну и, соответственно, будем с вами разбираться. Если это интересно, я вам покажу а позже, какие более мощные поводки я плел раньше, и можем с вами также сплести и разобрать на примере. На этом все. Спасибо за внимание. А с вами был Любомир Борода. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Джерри, скажи пока.